Предатели были всегда, и до Кадырова, и они будут после Кадырова. Они были и всегда будут. Вы знаете, что исповедовать в республике вам разрешат только, только суфизм, и то даже суфизм, лицензированный в Кремле. Никакой другой там суфизм даже вам не дадут исповедовать. Ваш представитель называет экономическими беженцами чеченцев. Он намекает на то, что они едут сюда зарабатывать. Если вы даете людям зарабатывать, то почему они едут в Европу зарабатывать? Ответьте тогда на этот вопрос. Если такая хорошая... Как ты можешь, назвать предат... как ты можешь наз... называть предателями людей, которые принесли мир и безградовое небо над головой? По-твоему, лучше истребить весь народ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 Самая, самая популярная кадыровская ложь а, с таким огромным и энтузиазмом, распространяемая ими. А, покажите нам, каким образом они принесли этот мир. Вот, принести мир может только тот человек, от которого зависит война. Тот человек или те люди, которые воюют и воюют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 Нет, Кадыров просто стал предателем, стал одним из э, чиновников российских, и вместе с ними просто стал уничтожать чеченцев. И в этой битве по уничтожению чеченцев он, э, они одержали э, вот эту временную победу. Далее ты пишешь. Э, По-твоему, лучше истребить весь народ, но зато показать, что мы очень воинственны? Нет, по-моему, это не лучше.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 монголам служил только для того, чтобы сохранить наш народ там, и так далее, на что, чтобы наш народ не, не был в угнетении там, у монголов, на что Артугрул ему отвечает, если бы не такие предатели, как ты, нашему народу не нужно было бы унижаться перед монголами. Из-за таких, как ты, мы, мы терпим эти поражения. Поэтому я скажу тебе то же самое. И именно из-за Предательство предателей, таких как Кадыров, Гантимиров и прочих, мы, мы и терпим вот эти вот поражения в этих очередных битвах, к сожалению. И далее твоя не менее кощунственная ложь. Ты говоришь, нам дают исповедовать нашу веру, работать и зарабатывать. Нам дают исповедовать нашу веру, ты говоришь. Уаллахи ты лжешь! Ты лжец! У Аллаха не дают нам исповедовать нашу религию. Не дают. В Чечне нам дают исповедовать ту религию, которую нам благословили в Кремле. Вот что нам дают делать в Чечне. Путинский ислам нам дают исповедовать в Чечне. У Аллаха, вы знаете прекрасно, что вы не можете прийти в мечеть и помолиться так, как молился посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха. Вы не можете помолиться так, как нужно молиться э, по исламу.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 В мечетях установлены камеры, стоят смотрящие стукачи, всякие помощники и мама там под всякими вымышленными должностями и смотрят как ты шевелишь пальцем, как ты ставишь ноги, как ты ставишь руки, как ты наклоняешься, как ты поднимаешь свои руки? Неужели ты это называешь а, свободой вероисповедания? это таким образом нам дают исповедовать свою веру. Вы прекрасно знаете, что именно в этом есть основная проблема, в нашей республике, что нам не дают исповедовать нашу религию. Нам дают работать и зарабатывать, ты говоришь. Кому дают работать и зарабатывать? Сегодня всех людей закрыли на карантин, и, не, и людям не дают выйти для того, чтобы заработать кусок хлеба, а когда они просят этот кусок хлеба у властей, им говорят, иди продай свой, свой автомобиль и заработай. Причем им говорят его продать тогда, когда они в принципе не могут его продать, потому что карантин. Невозможно сегодня продать свой автомобиль. Это вот, вот так а, у вас дают работать и зарабатывать. У вас так дают работать и зарабатывать, что огромный поток беженцев сегодня идет в европейские страны, что даже ваш представитель в Европе а, называет этих людей экономическими беженцами. Ваш представитель называет экономическими беженцами чеченцев. Он намекает на то, что они едут сюда зарабатывать. Если вы даете людям зарабатывать, то почему они едут в Европу зарабатывать? Ответьте тогда на этот вопрос. Если такая хорошая у вас власть, она людям дает зарабатывать. Почему люди едут в Европу? Зачем зарабатывать в Европе, если можно заработать у себя дома? Вы-то прекрасно знаете, что эти, эти люди сюда едут. Я-то их и не называю экономическими беженцами. Это, это ваши слова. Они-то едут сюда не за финансами. Может быть, есть там небольшая часть. Но основное, основные, основное количество людей... Бегут от тирании, от преследования властей, от того, что они не дают нормально работать, не дают зарабатывать, не дают дышать, не дают разговаривать, лезут в личную жизнь. От этого люди бегут.